Универсал Атрос ⁇ это такая отдельная история, какой-то совсем фантастический трэш, и своеобразная такая вообще лыжа, притом все во всей серии. Но сегодня на повестке дня новая версия 84хд. Здравствуйте, наверное, вот сегодня что-то произошло, там, я не знаю, Земля на летит на Земную ось. Но, реально, эти лыжи от Rossi мне понравились. Понравились. не абсолютно по понравились э, в сравнении с тем, что было вообще в Rossi. И мне даже как-то, я не знаю, у меня такое ощущение, что какая-то новая, может, эра начинается в Rossi. Там новая какая-то динамика, там какой-то прогресс сейчас попрет. То есть, э, раньше мне, как бы, в принципе, эта серия вообще вызывала только негатив. Это какая-то деревянная фигня, кривая косая. Карвинг только заднеприводные, и другого нет и так далее вот, некомфортно, то есть здесь сейчас стало как бы все существенно получше да, это не стало там вот супер-пупер, но получше значит, что получше? У лыж появилась нормальная рабочая резаная дуга реально, то есть нормальный какой-то карвинг то есть можно даже с носка заезжать и все хорошо, и он сочетается при этом с серединой, задником и нормально все, и даже какая-то динамика на выходе есть при этом реальная дуга, то есть на нее можно упираться и в ней можно ехать. Она при этом такая достаточно лайтовая, метров на пятнарик так, нормально. Вот. и в ней они даже идут ровно и вообще стабильно, как бы, и чуть четко. Вот, и даже хавают все неровности, и вот в этой резаной дуге в своей там... Они как бы очень приятные, очень приятные Вариабельность Они дают небольшую, но как бы, ну дают, ну какое-то вот ощущение стабильности, какой-то понятности, уверенности в этой резной дуге У них вообще прекрасного все работает. Во всех остальных режимах они как бы очень сильно, конечно, про про про про про проваливаются, то есть очень как бы некомфортный скользящий поворот, в ноги лупит, как бы требовательный очень к мягкости склона, то есть. Э при этом, давайте так поймем, вот, на мягком снегу, на мягком снегу, даже на кривом, они как бы работают нормально. То есть, такой вот как раз, наверное, шамани стайл. Мне кажется, как-то как просто, наверное, Росси, когда а -а -а, делают свою модель, они их прототипы тестируют. Нельзя в шамани, там, где снег кривой, но мягкий. Да, вот на мягком, кривом они как-то вроде и нормально едут. но ну, грызут они, ну, срезают они своей жесткостью, там, верхушки кочек, ну, прут. На жестком они, конечно, кошмарят страшно ноги вот и <смех>, если приходится на кривом каком-то замерзшем снегу делать какой-то контроль, то есть врыва, вгрызаться контами, то конечно кошмарят ноги страшно но в рамках, конечно, того, что было раньше у них у России, это, конечно, для России это огромный прорыв. Для России. вот в с тем, что раньше попадалось мне у них, это, конечно, вот шикарно. Это движение вперед и меня действительно это радует, потому что к фирме я отношусь достаточно позитивно. Вот, у них есть хорошие лыжи, которые меня вообще радуют, как фрирайдная линейка. Она прекрасна, на мой взгляд, для определенного круга людей. Но даже то, что происходит вот, в универсалах сейчас, эта динамика, она позитивна, достаточно, вот. Как бы, если так дальше будет двигаться, то не равен час, там пройдет еще пяток лет И они выйдут на какие-то, может быть, ведущие позиции Хотя, говорю еще раз, пока, конечно, до каких-то существенных результатов в рейтингах далеко Но в сравнении с самим собой они сделали действительный скачок Советовать эти лыжи, ну, я могу только в том случае, если ну совсем дешево. И вот совсем других вариантов нет. И очень хочется какого-то карп-катания. И пугает скорее больше, чем хочется достичь. В таком варианте, да. В основных вариантов скорее нет. Вот, но, но в целом динамика позитивная. Пошла наконец-то. все. На этом больше мне сказать о них нечем. Не о чем. Вот, я пойду за следующими. Ставьте лайки. Следите за обновлениями в соцсетях. Все. Пока.